ретрит. Хотела поделиться своими эмоциями и той информацией, которая получила здесь. Моя жизнь за последнюю неделю очень сильно изменилась благодаря организаторам, благодаря моим личным проработкам, благодаря команде, в которой мы работали все вместе. Я понимаю, что эти результаты пока только нарастают. Сейчас я чувствую только первые плоды, по самого, тех самых эмоций, тех самых ощущений, которые я пережил здесь. Их было огромное количество, как радостные, так и внутренние какие-то проработки. Получил огромное количество информации, за которой я приехал, и даже больше, чем ожидалось на самом деле. Ты едешь за ним. А на самом деле ну, вселенная знает какие, какие, какие необходимы тебе источники, какая информация. И она дает тебе именно то, что тебе надо. Поэтому этот э, ретрит для меня стал отрывной точкой. Да, благодаря ей я чувствую, знаю, понимаю, что я пошел дальше. Она ну, сделана так, что так идет слово вперед и ну, ощущает себе учителем. А, а я понял так, что не все пути прямые, они а иногда... открывается нам совершенно неожиданно. Если кто-то хочет пойти туда, узнаете, да, как раз это не. И вы узнаете, что где-то там вы поймете себя, поймете окружающий мир, поймете все то, что вы есть, оно вокруг вас все то что есть других есть тебе и, и это помогает, честно говоря, очень много открыть для себя и для других. Просто мне, мне никогда в голову не пришло, что там я могу не есть, могу не пить. Но это случилось, как бы, благодаря к тому, что я здесь, благодарю всех от души и от сердца и вручаю эту волшебную любовь. Спасибо. Твою волшебную любовь, что вы делаете в чипах. Да? Друзья, я вас всех благодарю это незабываемое путешествие. Всем, кто меня видит, я бы сказал, ребята, это такое состояние, которое надо испытать хотя бы раз в жизни, и оно вас потом не отпустит, наверное, уже никогда. Это состояние покоя, внутренней тишины, при этом ясности ума состояние внутренних здраво, Идем через какую-то боль, через нежелание, через какие-то трения. Но идем к таким благостным, хорошим состояниям. Это нужно, это важно. Я благодарю и организаторов, и ребят. Такое мощное биоболи у нас тут создается. Практики едения не на высоте. То есть у меня получилось. Отстроить хороший, качественный образ, как входить в ней, как выходить из него. И здорово. В этих условиях это легко, это доступно. Всех приглашаем. тяжело сложно мне сейчас честно говоря пришлось себя втаскивать ну вот так как бы те вот, вот, же страхи еще держат какие-то вот и что сейчас хочется сказать хочется конечно присоединиться к вам света она очень все здорово про всех сказала Здесь действительно образовалась такая команда единая которому каждому можно доверить на что здесь произошло, это просто очень здорово, это замечательно, это не передать словами. Это эмоции сплошные. Вот. И, конечно, наши девочки, это просто, просто супер, это как скрипка и смечок. Мы делим друг от друга. Что у нас такая замечательная. Просто <смех> слов не находится, чтобы все это превыролить. Просто когда эмоции пруд. Хочется тебя кружить, оберегать. Вот. И ты. Но может иногда быть же так жестко строить в этой Потому что это нельзя. Что, ну, без другого. Если надо знать какие-то границы определенные. раз, Все. Все, спасибо вам. Большое спасибо. Когда я приняла решение, что хочу поехать, я написала им одеянию. Но поскольку потом быстро там, по их ответам я поняла, в чьи компетенции действительно материальная сторона вопроса, о которой решить на них. И Рима мне очень так бережно, нежно все написала, мы все урегулируем, все угладимся, и все, и мне сразу так потом пошел, ну все, разрешилось, все, я еду уже без. И тут сразу у дети помогли, мама, нам все, мы тебе дадим, все Ну как, Вселенная стала отвлекаться на, на, на мое желание, на, на мой позор. Но я хочу сказать, что я вот из всех азаномов, которых я послушала за эти на, два года, что сразу мне свет ну, вот, на сердце легла, то есть интеллигентно интеллектуальности, что она дозирована на дает информацию, что не идет ни в какую-то жесткость, вот это какие-то фейерверки этого состояния, а именно она вот разумно, трезво и ну, грамотно преподносит, прям как такой специально, мудрец, такой мудрец, глубокий, что как бы, со, как бы не сочетается возрасты. Это милой девушки, я вообще-то говорила, ну, 18-22 силы. Когда, так, когда говорят уже паспортные данные, это вообще ни о чем. И такая глубина, такая мощь, такая ну, грандиозность, можно сказать. И это вот прожилось, и я поняла, что мне нужно с этим человеком встретиться, поговорить, и, и взять его себе тренером, твоим мастером, назначить себе со мной. И так и получилось, так обстоятельства сложились, я мы что Вселенная пришла мне на а Лита это очень мудрый, многоопытный организатор. И за это хвала и огромная благодарность. Потому что держать, во-первых, всего в нас в сторону, во-вторых, на момент ну, быть такой изящной девушкой с йогой, э, это просто, ну, это вообще, как это все сообщается, не знаю, молодец. Я очень благодарна тоже. И благодаря вот этим.. Гимнастические упражнения в эти тяжелые дни, когда я преодолевала четвертый, пятый день, приходя на эту гимнастику, действительно все включалось как-то это, и уходили вот эти там неприятные там, состояния. И уже все, бодрости, дальше идем, дальше идем. Сегодня у меня восьмой день полета, полет нормальный, я чувствую эту поддержку вашу, то есть нога ногой, нога для ноги я это. Этот процесс. И Света говорит, ну ты как, собираешься выходить или дальше? Я говорю, пока я это не и уничтожу, я ну, остаюсь знаете, в этом состоянии, а там посмотрим Если мне понравится это состояние, то и дальше насколько это мой. И действительно, я прошла вот этот этап, потому что я говорила уже, что максимум у меня будет 4 дня. И поскольку были очень сильные боли, э, какой-то момент. Но здесь этого не было, действительно, потому что каждый... Такой мощный, такой мощный поток, что я проживала вот это вот всю и, и поддержку, и внутреннее, прям даже мой организм отвлекался, даже девочка, все нормально, все хорошо, все идет. И каждый вот именно в нужный момент то гвоздичку, то водичку я полоскаю, то еще что-то, ну, какие-то мелочи, которые действительно из мелочей складываются, вот это мастерство, вот этот переход главный, спокойный думаю, ну вот уже осень, и я прекрасно себя чувствую. Ну, правда, сегодня чуть позже меня не пришло, но только потому, что я не решила собрать, я себя повредила и пришла, и как раз то, что мне нравится, упражнение для лица, то есть не для колена, но колено тоже помогли, потому что они стали сгибаться, я по лестнице уже равномерно стыкаюсь, помнимаясь, у меня ушло вот это состояние пекучести, то есть при движении, и я спокойно, спокойно возвращаюсь и по лестнице на тоже этаж, прекрасно так что я надеюсь, что я вот сейчас поеду, я откажусь от этой квоты ее в принципе в любой момент можно оформить, мне, мне в этом году так в следующем ничего не страшно если я не для работы, но я думаю, нет уже, я не буду, не буду обращаться, у меня есть путь у меня есть адекватный путь, человеческий божественный путь который действительно работает для меня и я с каждым днем чувствую вот эту вот Буквально у меня боль вот я не могла дотронуться до колено, даже руками, вот она была такая. Я теперь уже здесь спокойно трогаю колено, у меня как-то все скомпатифицировалось немножечко внизу, э, сползло, тут плотность появилась, и вот над этой плотностью я теперь право на Да, все, в общем, все успешно, благодарю. Еще хочу поблагодарить, я просто не сказала сразу, когда Андрей делал эту эту практику с нами, у меня вокруг колена ниже колена прямо вот так большим таким овалом было покалывание покалывание покалывание именно вокруг этого колена да, в момент этой практики и я благодарю еще благодарю тебя Атоша, и благодарю Владимира что он мне сразу в первых день это сказал я уже говорила да и я очень благодарна то есть он мне сказал то что я сама себе боялась признаться в этом можно сказать да? он сказал ты не видишь себя женщину не хочешь ее себе признать ну, мы как-то долго девочками и девочками остаемся, а вот что ну, все женственно, все женственно. мы свою женственность и женственность не признаем, мы все время идем на каком-то, ну я непонятно, какое существо. Я чисто благодарю тебя, Володя. Я, конечно, проплакала, но это была суть и то, что я себе не могла признаться. Спасибо. Я принимаю это и из девочки, и женщину. Надеюсь, что я спасибо. Мне все понятно. Я дальше иду. Тем более у меня есть тренер, который наверное, раз в неделю а, а, проделал нам. Да? Спасибо большое всем. Я, конечно, очень сентябряный человек. У меня чуть что, сразу слезы на колесах. Я не думала, что это так легко. В принципе, там всегда было, как... мне казалось, что это легко переходить на автономию. Но мои нехорошие качества привязанности не всегда возвращали назад. А здесь это ни разу не разница, что... Ну, то есть, не кушать не хотелось. Это чисто конкретно, про но Ну, вот это... Э, э, как правильно? Ру? когда да? Как это Ну, вот просто один раз увидеть человека и поверить в нее, причем э, через интернет, конечно, для меня это тоже открытие. Оказывается, можно доверять. То есть у меня тоже было такое состояние, ну, недоверие еще людям. Потому что столько лет, начиная с Дмитрия Лапшинова, сколько лет я его слушала, Космос слушал, а Зелевич, ну, вот не включалась у меня. А вот Света, она как-то так раз меня из интернета так вот раз меня и еще вот так ты, ты едешь, и вот я приехала. Меня удивляет, конечно, да, что какой бы вопрос ты ни задал, человек отвечает на например, все вопросы, а вот это все удивительно, удивительно. И римма такая же. Ну вот, что хотела сказать, когда сидела, все сюда села и все забыла. Огромная благодарность, конечно, всем. Я настолько всех вас А, а, то есть не умела я принимать до ретрита, а, резко у меня упала стене, именно правого глаза, там уже ниже 20% было. Я его решила спасти и сделала операцию. А когда сюда приехала, вот эта девочка ходила, потому что слепляет не еще. А, и решила, что поторопилась, наверное, поторопилась. он плохой, сколько там процентов 40. Ну, я решила, что его не буду делать и буду вот смотреть, как будет восстанавливаться. Вот эти четыре, ну, я до приезда еще была, ну, так, практически на сухом. В понедельник только вот суп мы поели. Ну, в общей сложности, может сказать, 7 было. Ну, если ты не сказал, не выпить, вот, значит, я бы его не выпила. То есть продолжила, вот дальше мне было легко. Ну вот, и на этом глазу. Да, то есть боковым зрением я вот тут вот не видела. Все время какая-то плотная пленка. И вот, вот за эти дни мне все почистилось. Просто даже вот пропилированный глаз. А вчера вышла, вода выпила, и вот эта пелена, вот она снова вернулась. Поэтому, это уже показатель, да, что можно через э, сухое, через, через сухое голодание можно восстановить все. Столько сил в нас, столько энергии, столько возможностей вложил Господь. Но просто мы ими не пользуемся. И свете спасибо благодарность за то, что она это в нас пробуждает, заставляет поверить в нас, что мы это можем, что это реально, хотя это слово не нравится. Что это действительно можно? От вас от всех столько энергии получила. Очень много энергии, реально. Вот. И я просто вас всех очень люблю. Этот ретрит, это совершенно новый опыт. Я еще неделю назад вообще не знала, кто такие автономы вообще, если они на белом свете. А Каким-то образом за день до ретрита я узнала о том, что будет проходить почему-то абсолютно на стопроцентной интуиции я приняла сразу решение в первые три секунды когда об этом услышала вот я, что я хочу поехать зачем куда к кому я понятия не имела я никогда не слышала я не смотрела ни одного ролика на ютубе я просто мне кто-то сказал что интересно может быть и У меня были в душе а, разные вопросы, на которые я очень долго лет искала ответа, искала разными способами, и эти ответы, они не приходили, то есть что-то, где-то, около, как-то, но <coughs> вот эту вот суть я и не могла нащупать. И сегодня вот пятый день. Последний день нашего ретрита, и практически я понимаю, что все ответы, на которые я так долго искала, все вопросы, на которые я так долго искала ответы, я эти ответы нашла тут. Что-то тут, то, что происходило, это какая-то в самом хорошем смысле этого слова магия, это просто пространство любви, доверия, открытости, счастья наполненности, и каждый человек, который тут присутствовал, это просто человек, который что-то отдавал кому-то. Подходили какие-то люди, они что-то говорили, у тебя какую то щелкал пазм в голове, что-то вставало на свои места. Да. И это происходило постоянно, постоянно. Я не знаю, у меня просто столько эмоций в душе, что я, я пока еще всего не осознала. я поняла, что я взяла очень много. Но оно еще не разложилось по полочкам. И все, что самое основное чувство, которое я тут испытывала, это просто какая-то благодарность и счастье. Вот. И это так здорово. Это так здорово. Я вообще... Мне все всем благодарна, вот, всем, кто был, вот, кто тут сидит. Каждый человек нес... Вот такую а, мое сердце, поэтому я не знаю, я благодарна прежде всего себе, что я решилась, я приняла правильное решение, я приехала, можно сказать, с закрытыми глазами я приехала, я все для себя, ну, на данный момент жизни, вот то, что мне надо было, для этого и сюда. Конечно, я тоже очень хотела попасть именно в свое русло. На самом деле это была какая-то паскал у меня приобрести единомышленников, приобрести людей, с которыми легко идти дальше. Я это вообще считаю, что путь от сердца к сердцу, и я этот маленький путь прошла благодаря вам, девочки, потому что я вас увидела, я поверила с этим. Я буквально каждый вечер открывалась, слушала и прослушивала несколько раз, чтобы убедиться, что это именно мо. Я правда очень убедилась в этом. Я думаю, вот, ну, девочка ничего ну, не делает такого вот невозможным или какие-то такие акценты, которые я, например, видела то-там, то-там, то-там. Вот здесь было как-то очень убедительно и очень по-человечески. Не какие никакие акценты на важность. То есть это, вот это есть, если хотите, вот я как бы есть. И вот это отношение, наверное, это самое первое, почему я здесь оказалась. Рим вообще меня обаяла, так, что, я думаю, ну, просто вот даже ее улыбка там бесконечная, тоже очень много говорила, вот, вот эти вещи, да, ну, естественно, мы прошли сегодня, я очень благодарю вас всех, я уже несколько раз говорила а, за то, что мы здесь оказались все вместе. За то, что именно мы здесь сложили вот этот пазл, который просто он сложен, он как солнце, нигде нет такой дискорбонии, ну полная гармония, правда. Я знала, что я консультрита, именно все это и получу. Конечно, были у меня свои всплески, это, наверное, на самом деле это то, что, на что мне надо обратить внимание и работать, может быть. Тем не менее, я очень в молодом возрасте именно это искала, и я получила большой-большой такой опыт. И, и, и, то есть я в таком состоянии очень давно. Какое-то состояние, конечно, такой мамы, которая должна все делать, мамы, которая должна, не знаю, все просто на свете, со всех ответственность брала. Конечно, это очень сложно, безусловно. Этот этап закрыт. На этом этапе я в правильном месте оказалась, и, и это путешествие, все-таки, для меня это ам, путь домой, да? вот я могу так сказать, путь домой. А если кто-то спросит, что ты, Мария, не домой, что за путь домой? Домой, ребята, это для меня любовь. Вот. Путь, вот когда я вижу, вот такое счастье, благодарю. Когда я ехал сюда, я не ожидал, что он был там, фантастически. Теперь я... пришел ко мне мой внутренний мир. Вот. И чтобы вас всех впустить к себе, необходимо было выгрузить все старое, лишнее, ненужное из себя. Вот. Но каждый из вас бил со своими внедрями, и они заходили, заходили, и какой-то момент я понял, что все равно все явление. И я через сердце начал расширяться. Сначала у меня было много вопросов, вот, но они в процессе нашего семинара отваливались. Приходила такая ясность, вот, сознание расширялось и становилось так, спокойнее еще. Один из вопросов был, куда дальше? двигаться, развиваться в какую сторону, да. Вот. И когда я начал уже расширяться вот, за огромных границ, я увидел эту тропинку, которая, которая ведет к нашей следующей встрече. Вот в этом направлении я и буду дальше идти. И огромная вам всем благодарность за все, что вы здесь узнал, увидел. Вот очень хотелось с вами поделиться. И от каждого человека я видел как отклик, он шел прямо из сердца. Ваша теплая, внимание, внимания, она прям куполом висела над семинарами. Вот это коллективное... Сознание, когда все единомышленники да, собрались и звучат на одном Это, конечно, дорого стоит. Одно только нахождение в этом поле уже меняет тебя полностью. Поэтому... Тем, кем я был неделю назад и тем, кем я сейчас отсюда живу, это совершенно разный человек. Спасибо. послушалась свою мудрую маму. Что моя мама, бабушка, это были сами любовь, нежность, я не знаю, ну, мне повезло по жизни. Моя мама все приклала сообразование, война не позволила ей дальше учиться. Вот. Но она была такая интеллигентная, красивая, мудрая, мудрая. Ее все уважают, все. И вот у меня и тут опять нашу горбунский гриб заболевает сын, и врач говорит только мономицил не сын, а мама говорит души ты знания, все поиски, много чего прошли в жизни. И тут я встречаюсь с ним. Вот 5 февраля я ее встречаю. Я много. Ну, у меня по жизни э, знание, оно сюда втекает, но вот еще я чувствую. Я чувствую, у меня жизнь жизни то больше. Я почувствовала, что ну, сын, я к ней подхожу, и стою тут волнующаяся, и Света говорит, да помочь. Я не о себе думаю, я думаю только о сыне. Я... А жизнь так устраивает, я предхожу, я не могу ему, как следует, все это донести. А ему нужно знание, он... он такой очень, ну он, он меня, он нас ведет в семье всех. Вот, Светочка. И вот здесь я так благодарна, что я вот все-таки попала сюда, потому что каждый из вас это были мои учителя. Я слушала всех и понимала, Господи, вот это вот это, это, это, вот этому мне надо научиться, и это мне надо изменить, и это надо сделать и вообще. Уж... Не так хорошо, что я здесь. И то, что все будет хорошо, жизнь так устроена, вы к нам приедете. Мы mm будем -hmm. у нас, почему-то у вас, я думаю, все вы приедете к нам. Вот. И я сейчас только о себе думаю. Себе, и знания, нужные тебе и другим, текут-текут во благо тебя